Ваши жалобы. Так что там отказали допустить. Что-то там и не отказались ну, допустить, отказали а двух это. членов э, э, комиссии с правосовещательного голоса. Так, рассмотрели. Отказали жалобы им. Это. Я докладываю членам комиссии. Угу. Что двадцатого января? А Кворум у нас есть? Есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек. Девять у нас Девять, в комиссии, да? Да. Если давайте подождем, чтобы Кворум подошли. есть? Кворум у вас по положению сколько? Шесть, шесть человек? Шесть. Угу. шесть человек есть. Значит, поступила жалоба, что на избирательный участок 0101 -01 угу. пришел член комиссии с правом свещательного голоса, предъявил документы за подписью за подписью он сейчас да. печать на нем председателя была печать там заполнил он это заявление в присутствии председателя участкового избирателя а вот даже. Ага. Ирина, отдай, пожалуйста дальше Из... Ирина ты пожалуйста Ирина Кисленькина поэтому ем... хулиной ну, ладно, да, да, все. Так, и они не допустили. Значит, территориальная избирательная комиссия рассмотрела данную жалобу, пришла к следующему выводу, что в соответствии с пунктом 20 статьи 28 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе назначить кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, либо избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата. Тульское региональное отделение партии «Справедливая Россия» не является избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов. Таким образом, указаны гражданин присутствующие в избирательном участке, не имеют. На это право нарушает федеральный закон, выше вышеизложенные в соответствии с пунктом 12 статьи 64 основных гарантий избирательных прав. Территориальная, обружная избирательная, вернее, территориальная избирательная комиссия Олегсинского района осуществляет полномочия окружной избирательной комиссии, постановляет признать действия участковой избирательной комиссии избирательного участка 0101 соответствующим действующим законодательством, выдать копию постановления заявителю. Так, это проект постановления, правильно да, я да, понимаю? Да, так, члены кто Кто-нибудь хочет высказаться? Есть замечания? Нет. Я прошу предоставить сейчас слово Станиславу Збигневичу. Он хочет сказать, как я не я СМИ. Я понимаю, что вы, я просто могу не диктовывать ну, слова Михаила, да, но да, да, я просто юрист, может быть. Но дело нет. в том, что в статье 29 mm. есть пункт 27. Mm. Вот. За кандидатами, которые были избраны. За избирательными изб... объединениями списке кандидатов, которых были допущены к распределению депутатских мандатов политическими партиями, списке кандидатов, которых переданы депутатские мандаты в соответствии с законом судейств Федерации предусмотрено пунктом 17 статьи 35 настоящего федерального закона. В течение срока полномочий депутата должностного лица, сохраняется право назначения э, членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса в том составе, который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 У кого есть мнения другие, прошу проголосовать. Кто за данное? Я хотел потом читать статья 141 Уголовного кодекса, соответственно ну, деятельности ну, Яна, члена ну, и приятниками. Ну, просто да Кто, кто за это постановление, значит прошу проголосовать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Воздержалась. У -у -у. Решение принято. Копию заявителей у меня предоставите, да, сейчас. Подписывайтесь. Ну, да, сделайте. Парочку сделайте, да, так, у нас еще будут в повестке дня? В повестке дня нет, больше ничего Все, заседание да. окончено, правильно да. я понимаю? Все, да. спасибо большое.